В том, что мы даем людям возможность зарабатывать и кормить свои семьи. Мы охватываем очень большой пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которые сократились работы и, конечно, молодежи. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, осваивать новую профессию сетевика, чтобы жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. На сегодняшний день у нас в фонде уже более 25 тысяч рабочих кабинетов. Заработано и выведено нашими партнерами более 21 миллиона рублей. А те люди, которые сомневаются в нашей честности и платежеспособности, я хочу открыть вам скайп и показать о том, что у нас выплаты есть все время. Ежедневно у нас так что нас как в других проектах Упрекнуть в том, что мы не платежеспособным нет возможности. Регистрация в нашем фонде довольно-таки простая. Для тех, кто еще не зарегистрировался, ребята, я вкратце вам расскажу. Придумывайте себе логин, прописывайте свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс, просто на другие почты письма не приходят. Затем придумываете пароль, подтверждаете пароль, прописываете свой номер телефона и выставляете галочку, что вы согласны с пользовательским соглашением. И перед вами открывается оферта. Это пользовательское соглашение, которое вы, я вам советую прочесть от начала до конца, чтобы у вас не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. А затем заходите на нажимаете кнопочку регистрации сайт перегружается и вы заходите на свою почту и подтверждаете свою регистрацию через вашу почту письмо может быть и попасть и в спам поэтому проверяйте письмо входящее и в спаме и как только вы подтвердили регистрацию, перед вами открывается вот такой кабинет. Я советую прописать обязательном порядке свои данные. Это Skype, свою страничку ВК, а те, которые не указали, ребята, свой номер телефона, укажите, пожалуйста, свой номер телефона. Для чего это нужно? А Для того, чтобы вы связь была с вами, Ваших партнеров, вы же будете а, спонсором, вы же будете а, приглашать, и поэтому а, советую в обязательном порядке прописать. И в этом а, разделе также прописываются и ваши кошельки. А, вывод у нас денежных средств на Pair кошелек и на Perfect Money. А пополнение у нас подключено к Cassofrey. Можно также пополнить без а, а, лишних денег за транзакцию беспроцентно. Можно пополнить через наш фонда Payer кошелек фонда и также можно через Сбербанк. Единственное, что вам нужно обратиться ко мне или к Лене, или же к администрации. Следующий Этап. Нужно загрузить свою фотографию. Нажмите кнопочку «Загруз...» «Выбрать файл» и файл выбираете со своего компьютера. Как только приходит сюда код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить» и устанавливается ваш аватар. Вот и ваш профиль заполнен. Следующий этап. Как же выбрать нам площадку, на которой вы... Будете работать. У нас на сегодняшний день есть две площадки автопрограммы, есть две площадки инвестиционные и есть MLM-площадки. Давайте я вам сейчас немножко расскажу. Значит, у нас есть такая площадка, как автоэнергомини мы только недавно стартовали на этой площадке 25 марта и вход на эту площадку можно даже входить с 500 рублей и выше и с 1000 из 2 с, с 6 и с 12 как по желанию и за один круг вы зарабатываете 39 750 рублей. Есть такая программа «Автоэнерго». Здесь вход у нас 30 тысяч. И за один круг вы зарабатываете 2 400 тысяч. А, как я уже говорила, это две у нас площадки инвестиционные. Это первая площадка Инвеста. Фуртуры это бизнес на земле, который находится. Здесь можно инвестировать с 500 тысяч и выше, миллион и выше. Те, которые регистрируются, если по вашей ссылке регистрируется инвестор такой, то вам после его инвестиций отчисляется 40% на вашу карточку инвестиционная игра сейфы от Вортмане. Здесь можно инвестировать в три сейфа: 500 рублей, две с половиной и 5 тысяч. И такие площадки как а, наши Вортмане. Здесь на этой площадке у нас разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и с малым количеством партнеров зарабатывать. Заработать 86 тысяч. Можно начинать с, с первого стола. Первый стол у нас стоит 1000 рублей, второй стоит 2000 и, и так далее. А кому интересна эта площадка, добавьтесь ко мне, я вам более подробно расскажу за эту площадку. И 86 тысяч вы зарабатываете за один круг, и за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Поэтому, работая только на этой площадке, вместе со своими партнерами, ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров, все летят сюда на площадку Golden Ring. Поэтому у нас это эта площадка имеет несколько входов. Вот первый вход – это World Money. Значит, следующая площадка у нас PDI ⁇ это социальная площадка а, на этой площадке. И только на этой площадке у нас есть а, каждые 14 дней подтверждение активности кабинета. За один круг вы зарабатываете 4800. И за тысячу рублей у вас активируется площадка Первый стол на площадке World Money. Здесь можно начинать со 100 рублей. Следующая площадка это Golden Ring Mini. Здесь у нас второй вход идет, вторые ворота двери на площадку Golden Ring к большим деньгам. Здесь можно начинать с 20 четырех. И есть пассивный доход, вы будете получать на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения на площадке Клевер Мини и по площадке Клевер. Также есть площадка «Бэхомы». Эта площадочка у нас стоит отдельно. Здесь всего один рабочий стол. Вход на нее составляет 500 рублей. И на этой площадке за один круг вы зарабатываете 3000. Площадка «Клевермини». Ее также можно активировать отдельно. Вход на эту площадку составляет 300 рублей, а выход 100 18 тысяч 750 рублей за один круг, где вы получаете на три уровня в глубину вознаграждение и плюс реферальные вознаграждение. А те, которые партнеры очень любят реферальные вознаграждение, для вас есть вот они, две площадки с шикарными реферальными вознаграждениями. Точно так же по клевер-мини вы будете получать на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Ну и площадка, конечно, Golden Ring. А Golden Ring у нас сейчас мы будем разбирать этот маркетинг. Это шикарная площадка, где на этой площадке мы становимся миллионерами. Давайте с вами и разберем эту площадку. Ребята, это начнем с площадки Golden Ring Mini. Да? Эта площадка у нас, как я уже говорила, можно входить с 2000 тысяч можно и, конечно, сразу же с четырех Что дает нам две удвоитель? А он дает нам два партнера, это переход просто в, авто, в первый блок за четыре Но можно миновать этот удвоитель, вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров, и сразу становиться за 4000 именно в первый блок. А здесь у нас нашим маркетингом именно предусмотрен реинвест этого стола. Это касается на всех столах на Golden Ring и на Golden Ring Mini. На всех столах реинвест предусмотрен маркетингом именно в этот же стол. Итак, к вам приходит первый партнер, вы выставили бронь, у нас бизнес полностью управляемый. Куда выставили бронь, туда станет ваш партнер. Точно так станет ваш клон. Покупка клонов у нас только по желанию партнеров. Значит, выставили поставили бронь под, второго, а прежде, под первого, а прежде чем поставить второго партнера, ребята, позвоните своему спонсору, чтобы он выставил бронь. И вы становитесь сами вот в это плечо. Дружите со своим спонсором. А спонсор, как я уже говорила, вам во всем поможет. Он вам в бизнесе и мать, и отец. А под второго поставьте третьего. Это третий может быть партнер первого партнера, это может быть партнер и второго партнера. Но он станет именно вот сюда, под второго партнера. А у первого партнера будет реинвестное место. Это ваш партнер. И вы должны ему выставить именно в его плечо. И получите 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей, как я уже говорила, активируется у вас площадка Клевер Мини, где вы будете получать пассивный доход на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А четвертый и пятый партнер вам дают вообще двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место. А вы выставите бронь под четвертого и поставьте сюда шестого. А у четвертого вашего партнера будет реинвестное место. И вы уже получите не 3 700, а а 3,800 на баланс для вывода. Не надо больше ставить дальше, делать колбасу вареную. А вы закрыли, получили две выплаты с этого стола и перешли уже во второй блок за 8,000. Здесь идут за вами ваши партнеры, ваши реинвесты и плюс реинвесты ваших партнеров. Это все здесь, ничего не меняется, а все идет по одному сценарию. И у первого будет это реинвестное место. И вы получаете уже 1000 рублей на баланс для вывода, а за 3000 у вас активируется площадка Клевер, где вы будете получать на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Это ваш пассивный доход. А вот тысячи с реинвеста первого партнера и с четвертого и пятого партнера у вас все это слаживается в 20 тысяч. И у вас активируется площадка Золотое кольцо. Golden Ring за 20 тысяч, где вы будете получать шикарнейший доход. Итак, вы перешли на площадку Golden Ring. Эту площадку можно купить и отдельно. Можно сложиться с двумя, два 3 человека и работать по одной реферальной ссылке. Здесь варианты можно выбирать любые. Сложились два, вдвоем с подругой или с родственницей, а, получили выплату, поставили на вывод, а, пришла выплата, разделили по кошелькам и дальше работает. Так у нас работают люди, а, ничего страшного, но можно работать и а, одному Купить за 20 тысяч и приглашать. Здесь не нужно огромное количество партнеров, ребята, согласитесь. Здесь можно всего лишь, как вот мы посчитали, шестью партнерами закрывать полностью и выходить на очень серьезные деньги. Итак, вы перехо... Приш... за вами вы перешли на площадку Golden Ring за 20 тысяч. А за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты. Ваши э, э, реинвесты ваших партнеров. И что получается? Первый партнер пришел, встал, выставили бронь. Второго, когда ставите, позвонили своему спонсору, чтобы он выставил вам реинвест. И вы, ваш реинвест становится в плечо. Под второго выставили бронь, поставили третьего. А у первого реинвестное место. И вы получили 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер, они вам всегда дают выгоду. В двойную, причем. Переход во второй блок. И плюс закрывают ваше реинвестное место. А по четвертого поставили шестого. А у четвертого это реинвестное место. И 20 тысяч опять получили. Скажите, где в каком проекте 40 тысяч можно получить с шестью партнеров? Ну вот скажите мне, я пойду туда поработаю. Нет, ну если 20 тысяч, нет, если вот 50 тысяч вы мне покажете с каждого партнера, вот 6 человек, и с одного стола 100 тысяч, я пойду поработаю, я посмотрю. Ну просто нет такого, нет такого маркетинга, нет и никогда не будет, потому что а, этот маркетинг выдуман именно нашим админом. Ребята, поверьте, ну нет нигде в интернете такого доходного проекта, как наш, фонд взаимопомощи World Money. Мы называемся фонд взаимопомощь. Мы должны дружить и со спонсором, и со своими партнерами. Здесь мы, наш это, бизнес взаимовыгодный. Мы выставляем брони. Выставили под, под, поставили под одного партнера. Посмотрели, где кому, какому партнеру э, нужно выставить бронь. Ведь у нас в каждом кабинете все честно, прозрачно. Ведь видно, Каждого вашего партнера вы видите на каком столе, на как, куда ему поставить можно клона или поставить нового партнера, чтобы он продвинулся. Итак, вы, у вас активировался за, 400, за 40 тысяч второй блок. Вы перешли и сюда идут за вами ваши партнеры. Ваши партнеры... Реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И опять вы получаете это реинвестное место. И опять вы получили 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер вам тоже дают огромную выгоду. Вы перешли уже в третий блок за 100 тысяч. А сюда получите еще одну выплату. А поставьте по 4, 6, 4, будет реинвестное место. И 20 тысяч на баланс для вывода. Пожалуйста. А здесь сюда уже пришли. Это полностью ваш. Ваш зарплатный стол. Это полностью все ваши выплаты. Вы будете все время получать деньги именно на этом столе. Именно на этот стол вам вас сделает миллионерами. А вот поставьте... Под первого ставить второго, а реинвест бом спонсор поставил ваше плечо, а сюда поставьте бронь и третий партнер станет, а у первого реинвестное место и 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч делится. 10 клонов идут на World Money, на первый стол по 1000 рублей, за 5000 на четвертый стол на World Money и 50 клонов летят на площадку ПД по 100 рублей. А вот четвертый партнер вам принес 100 тысяч на баланс для вывода, пятый опять принес вам 100 тысяч на баланс для вывода. А это ваше реинвестное плечо, вы поставили шестого, по четвертого реинвест и опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч, и так до бесконечности. У нас нет нигде ни на одной площадке никаких ограничений в заработке. Делайте хоть за один день 10 кругов, заработали хоть миллион за один день, ставьте на вывод, у нас нет для вывода никаких ограничений. Ну и теперь э, наша площадка, которая у нас стартовала, Буквально 25 декабря эта площадка Мини, а, Ребята, она очень шикарная, мне очень. Я сначала а, подумала, думаю, господи, ну здесь 39 750. Ну не такая уж а, огромная такая а, сумма. А когда, а когда, как с, с, а, стартанули, как пошло, да, эта же площадка просто тоже супер. Посмотрите, здесь у нас на этой площадке нет привязки к первому столу. Вы можете его не покупать. Вы можете начинать с 1000 рублей. Вы можете, минуя этот стол, можно начинать с 2000. Минуя эти три стола, можно начинать с 6000. А можно даже начинать с 12 тысяч купить за двенадцать тысяч и приглашать на это. И что здесь, что получается? Пригласили на двенадцать тысяч партнера, получили 12, пригласили, получили, пригласили, получили. Деньги идут от партнера к партнеру. Пи два пи сто процентов сеть. Обратили внимание, ребята, что у нас нет никакого отчисления ни на развитие фонда, ни вышестоящим спонсорам, никуда, ни админу. У нас все деньги идут четко от партнера к партнеру. А где вы можете даже просмотреть, а на каждой площадке у нас есть. Раздел транзакций ваших а, денег, где за каждый шаг, который сделаны вам, вам или вашим партнером на площадке, у вас приходит отчет. Итак, начнем с 500 рублей, да, что вы активировали, купили стол за 500 рублей. Ну и начнем. Первый партнер, который приходит, у вас идет... Некоторые партнеры, ребята, я обращаю ваше внимание, вот здесь вот, нет у нас на этой площадке не выставляет брони, реинвестная брони, не выставляет ваш спонсор. Здесь вы просто становитесь, как на площадке Бехомы, возвращаетесь и становитесь на первый стол к своему спонсору. Вот стал к вам первый партнер, и ваш реинвест, вы, просто у вас открылся новый этот первый стол, и вы просто стали к своему спонсору. Точно так и к вам будут ваши партнеры приходить и становиться на, на ваше место. На, на первый стол к вам возвращаться. На... Нет у нас на, этом, на этой площадке ваш спонсор не выставляет никакие реинвестные брони. Значит, следующий. Партнер второй и третий вам дают 1000 рублей, переход именно во второй стол. Ваш первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 750 рублей на баланс для вывода, а 250 идет вашему э, спонсору. А второй и третий партнер вам дают двойную выгоду, они вам дают переход во второй, в третий стол, вернее. Здесь закрыл, первый стол, вернее, первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. Это полностью стол, накопительный, ребята. Здесь накапливаются деньги. И со второго партнера точно так, и с третьего партнера. И идет накопление 6000 на покупку этого стола четвертого. А вот здесь, когда партнер закрывает первый партнер, закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. У вас 3000 идет на баланс для вывода. Тысячу идет отчисление вашему спонсору. А 2000 идет. Реинвест именно сюда, в этот стол. Вы выставите, может, у, у вас у второго партнера только два партнера. Вы выставите ему бронь, и он, ваш реинвест, закроет ему третий стол, и он придет, станет к вам на это место. У вот третий партнер закрыл свой этот стол и пришел, встал на это место. 12 тысяч идет на покупку этого стола. Вот первый партнер. Закрыл свой четвертый стол и приходит, становится к вам на пятый стол. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Здесь можно с очень малым количеством партнеров выходить делать один за один круг зарабатываете 39, 750 а здесь за один день можно этих кругов наделать, как там вот у нас Ирина, она уже сделала 6 кругов, молодец, я Ира, я поздравляю тебя, умничка, она уже заработала 100 тысяч, умничка, обогнала всех на свете, респект Ирине нашей, вот, так что, ребята, наш фонд – это супер-супер-супер. Это наша изюминка, наш, именно наш маркетинг, где у нас мы можем с малым количеством партнеров зарабатывать очень хорошие, шикарные деньги. И я хочу вам напоследок сказать, что побольше общайтесь, ребята, ведь в бизнес люди приходят, то и деньги приходят тоже в бизнес, а, только через общение. И деньги не растут на деревьях, они в карманах у людей. А, необщительные люди редко, крайне редко становятся богатыми и успешными. Чем больше вы будете общаться, тем а, ваш бизнес будет а, развиваться. А, если у вас рост закрыт, то и в кармане всегда будет пусто. А, запомните это, ребята. И осваивайте, пожалуйста, навыки сетевика. Те навыки, которые получает и приобретает сетевик, позволяют зарабатывать на ровном месте, в любом городе, в любом стране, в любое время. В сетевом бизнесе есть такая поговорка «Рот закрыт и рабочее место убрано». Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, в любому встречному – Просто рассказать, дать консультацию, показать, как работает маркетинг. У вас у каждого есть в кармане а, айфончик, а, телефончик, где вы можете просто открыть а, а, сайт, открыть маркетинг, и даже в парке, в кафе вы можете показать, рассказать и в результате за это получить, зарегистрировать партнера и получить в результате за это деньги. Сетевой маркетинг дает возможность получить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 а те ребята, которые смотрят прямой эфир в соцсетях а, и на YouTube-канале, а, добро пожаловать, ребята, в мою команду. Я м, оставляю свои все данные, свои ссылки всегда под а, с, роликом. <клёх> Лучше быть последним в списке миллионеров, чем быть а, первым на доске почета. А, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Добро пожаловать, ребята, в мир денег!